Ну вот, друзья, у меня Давид э, прокрутил мясо. Полный тазик получился. Я сейчас его мешаю э, солью, ну, с перчиком. И сейчас буду делать круглышки, чтобы положить в морозилку. Пробуем. Нет, соли мало, конечно. Мясо любит соль. И вот, Андрей, раз э, Разделил все вот стало и, может быть, думаю сделать, как его. А... Ну, короче, вот столько мяса получилось у нас. Чисто мясо, а кости я убрала. М -м соли мало, как будто. Давай -да, попробуй. Мало. Сейчас я половину сделаю кругляшки и котлеты пожарим сейчас. А? Так нет, много добавила, так мяса много здесь. Да, Анина? Котлеты будем жарить? Любишь котлеты? Вот у нас агрегат наш. Новый, слава тебе, господи, что он у нас появился. И быстро прокрутил навет. Папа мясо ему нарезал. Сейчас Мама. делаю такие колобочки. А, чего кому? Сейчас будем котлеты жарить. Нет, это мы положим, будем этот. Как его делать? Как его? яйца? ладно. Ну, так, все, папу будем ждать. пусть он на соль попробует. вроде я соли много хотел. или мне все, мало-мало маме, мама соленую любит, да? много это? не этот, много, мясо много ведь... Вот, друзья, смотрите, у меня Андрей все сам набивал все кишки, всю кишку сам. Молодец делал кровяную колбасу. Это он сейчас будет варить. Вот там. Это поставить на балкон, чтобы подмерзло, а потом в пакеты накидаем. Вот. Андрей молодец у меня. Я только подвязала там. и все. Где кровь? Там. Ты что говоришь? Вот, какая шутка у него. <смех> а где где? Сейчас варить будем. Еще Андрей там приготовил э, рулет делать. Рулет хочет сделать, Андрей у нас? и сало. И сало. И сало с... солить хочет. Фу, говно, по А она же не любит. Просто. Да, кто-то потом будет первый хавать, сидеть. А, да? Разникал, это... Чего? А, Шок, Танил? Как, как как не ел? Мы магазин сколько лет... Магазинное это мы когда покупали то? Да, я помню. Вот именно это потому что домашнее ел. Домашний а думал что магазинное. На... Да, мы говорили что это магазинное? Да. Ты же дело принципа, ты любишь домашнее кушать, а не кушать. И котлеты. То же самое. Котлеты сказал, не буду кушать. Наяривал же. Так, посказал, да. котлета, да? Как бы ты мне сказал, не буду. И вот, короче, он сюда начинку сделал. Андрей у меня крови много набрал и нынче. Сказал, и папа, кровяной колбасы у нас получилось очень много. Ну, Андрей, короче, это все. Он кишки промывал, все сам взял. Я говорю, у меня зуб болел второй день, все, и не могу. И он э, сделал туда крови много набрал, полтора литра. Затем крупу. Фарш сюда закинул три такие смачных куска. Жир, Жир внутренний и печенка. Ну там внутренности чуть-чуть осталось. И вот мы сюда нашинковали и все накидали. Короче, офигенная колбаса получилась. Все, папе, помогай вытаскивать на балкон. А это сало? Это солить будешь? Это солить? А ты не хочешь это сделать-то, Андрей? Нет, не рулет не хочу такой Копить же Копти. Светка сказала, дам коптильную так. Можно накоптить-то, слышь? Покажи, покажи. Вот это рулет, да, да, да, точно. Mm. Вот этот один сделаем, больше не надо, да? Смотри, слой какой хороший. Там мясо и тоненький слой mm. только всего, сало. Очень это хорошо. Чё? Это mm. рулет. Мои вот Сисюндры А ты-то уж сразу мацаешь, да стоишь? Нельзя стоять Нельзя стоять, да А чё? Я вот хочу это Сало копченое Ладно А ты ведро-то убери Расплавится у тебя Мама Я скажу, а я... Так ешь Чистить? Через стерку сделай и Даринку за одну накорми. Кожу убери. Чёрта. Я одно пить хочу, нигде кровать. Давай пойдем вынесем, Андрей, я обратно. Опять потерял, да, всё. Вынесем швын, давай. Ой, ты кину моё, Фарш, кошмар. Да. Дверь открыть. Девочки, у меня стирка здесь. Давай. Вот короче фарш, колбаса, рулет. Скор... А там что за сало, Андрей? А? На ну, сегодняшнее рулет. А, а, точно, точно. Это коптить можно. Точно коптить мы собираемся. Короче, вот, друзья, вы видите, холодно на балконе стоять. Много-много сделали всего. И будем потихоньку делать всякие вкусности из мяса. Андрей теперь у нас взял рулет. И собирается еще солить сава. Что Андрей сегодня вообще конкретно делает? Все с мясом воюет. Надо, надо сделать. Да. Потом я фрикадельки, тептельки буду делать. Самое основное, самое кажется, которое едим, да? И вот сюда в утятницу делает. Теперь сутки постоит. Ну, меньше суток завтра сварим Не в, в духовку, да, Они такие вкусные будут рулет такой оболкнули, что там Шоктата протыкал что ли Андрей, mm -hmm. протыкал Шоктата, mm -hmm. короче азотку писал, но поднял все равно, 780, mm -hmm. ох колбаска, вкусняшка, Ну, ли такие, ли такие, давай. Наполовину. Поймали вкуснюшки. Это будет что? Опа. А что, солить будешь? Mm. Да? Все, много будет, да? Mm. Все, будешь солить, говорю много будет? На коптильню есть? Там у тебя есть? Оттуда могу что-то сделать. <сорили> вот как раз это надо. Вот это половина. Ой, вообще классно стало. 30. Угу. 30. угу. Там в коптильне все. Так, друзья, сегодня что у нас? на обед на ужин как говорится все сразу сделали я сварила суп гороховый горох разварился мясо варила кости суповой набор как говорится да часа два ну, смотрите как она отходит хорошо косточка М -м -м, обалденно надо будет соли посыпать сейчас. И будет мягко нямка. -нямка. Вот это. Ну вот, короче, думала кашу сварю, а потом в морозилку начала раскладывать колбасу, затем фарш и увидела, у меня же грибы лежат, у меня грибов-то много, целую морозилка почти, ну вот. то есть не морозилка, а ячейка. Сварила грибы, мясо и горох. Сделала поджарку. Лук с томатной пастой. Вы не представляете, какой запах сейчас стоит. Обалденный, обалденный запах. Ну, вот. Вот наше сало. Андрей вчера засолил. Сегодня по банкам будем, наверное, раскидывать. Затем, вот, рулетки я сварила. И, Андрей поставил в духовку. Она теперь у нас стоит в духовке. Затем, вот хлеб на зукари делаю для будущего парсунка, для будущего хозяйства. А к лету будем сушить. Сушить еще там, потому что они доедают вот так вот.